Всем привет, дорогие друзья! А Вы на канале Samsung. Просто, просто о гаджетах Samsung. Если вас интересует подробная информация и все новости о Samsung гаджетах, в описании видео есть ссылочка на телеграм-канал. Подписывайтесь. Ну а мы с вами вот о такой статье. начале выбрана самая красивая прошивка для Android и ее представили осенью. Что ж это за такая прошивочка-то? Значит, каждый, а, вернее, каждая компания, которая выпускает свои смартфоны на Android, имеет свою оболочку. Так вот, эта оболочка как раз-таки и разыгрывалась. И выбрали в этом году 4.0. И я думаю, они были правы. Почему? Так и потому, что это действительно самая крутая оболочка. Она очень классная. Мне самому нравится. Простая, практичная и достаточно производительная. Имеющая множество фишечек. И, видимо, компания Samsung, вдохновленная своей победой осенней прошлогодней, решила преподнести еще один подарочек своим пользователям премиум смартфонов. А что же за подарочек? они решили уже в июле 2022 года сделать бета-тестирование OneWide.com вернее 5.0 и, естественно, Android 13. И это будет круто. Подробности в описании видео пройдете по ссылочке и почитаете. Если а, учитывать 20 и 21 года, то их, а, так скажем, тестирование новых прошивочек, в частности, 11 и 12 Android, начиналось где-то сентябрь-октябрь месяц, а уже январь-февраль раздавались прошивочки. В этом году это намного раньше. Я смею предполагать, что и прошивочка будет намного раньше, чем обычно. И это действительно классная новость. Поставь лайк, если ты с этим согласен. А если у тебя есть какая-либо другая информация, пожалуйста, напиши в комментариях. Поставь свой лайк, подпишись, нажми на колокольчик и комментарий. Спасибо за ваше внимание. До свидания, дорогие друзья. И до новых встреч.